Здорово, меня зовут Владислав и в этом ролике я покажу тебе как повысить FPS в CS:GO. Однако сегодняшние способы будут не совсем обычные. Во-первых, они являются продолжениями предыдущих способов, которые вы можете посмотреть по подсказочке справа сверху, либо же по ссылке в описании на целый плейлист, где я повышал твой FPS. А во-вторых, потому что эти способы я советую использовать только продвинутым пользователям. Точнее не все способы, а конкретный один из них, потому что он достаточно нам даст производительности, уменьшит большое количество логов и фрезов, однако при неграмотном его использовании вы можете навредить своему компьютеру поэтому если вы не продвинутый пользователь и можете скачать на свой комп вирус то советую максимально аккуратно использовать все эти способы кстати, в своей группе ВК я разыгрываю вот такой вот юсп, в нем могут поучаствовать все желающие, розыгрыш растлится только 30 октября, у вас еще есть время поучаствовать, все ссылки будут в описании. Что ж, ну а мы переходим к способам повышения FPS. Что ж, и начнем мы с достаточно простого способа, а именно мы сделаем вам красивую меню пуск, что я имею в виду под красивым, точнее, наверное, оптимизированный более чем красивый. В общем-то, суть в том, что если вы откроете свое меню пуск и нажмете по вот этим приложениям с правой стороны правой кнопки мыши, то здесь будет вот такая кнопочка, открепить от начала. И если мы открепим все приложения, которые здесь у вас прикреплены, то ваш пуск станет выглядеть примерно вот так вот. Понятное дело, это не добавит нам миллион FPS, однако это немного оптимизирует работу нашей винды, и лично мне такое меню пуска нравится гораздо больше, чем с приложениями с правой стороны. Кстати, еще есть у пуска прикольная функция, только сейчас ее нашел, его можно, оказывается, так растягивать. Ставь лайк, если не знал об этом. Следующий способ будет затронуть немного косвенно, а именно то, что у некоторых вот здесь вот включена погода. Если у вас вот здесь вот до сих пор включен прогноз погоды, и вы хотите его выключить, обязательно смотрите предыдущее видео на эту тему, потому что это видео является как бы Дополнением к предыдущему, там я все это рассказал, показал, там можно удалить приложение погода, потому что оно многим просто не нужен. А вот как раз таки приложение погода жрет нормально так ресурсов вашего компа. Следующий способ я даже особо способом называть не могу, потому что весь он заключается в том, что мы нажмем вот сюда вот в панель многозадачности, а многие ее просто не используют. Нажмем по ней правой кнопкой мыши и просто отключим ее. Банально из-за того, что многие ее не используют, многим она не нужна. И опять же повторюсь, что много FPS это нам не прибавит, однако если мы включим много таких штук, которые мы не используем. Пользуем, это уже может добавить нам неплохо FPS. Поэтому тем, кому она не нужна, можете ее отключить. Также здесь еще справа есть у нас пункт провести собрание. Мы можем его также скрыть, чтобы он нам не мешал и также добавил нам FPS. И только, пожалуйста, не пишите в комментариях, что это бесполезные способы и о каком продвинутом там пользователе это говорил. Если вы будете отключать все ненужные штуки, которые вот так вот по чуть-чуть собираются, то это реально в совокупности добавит вам FPS. А сейчас мы переходим к способу, который я советую использовать только продвинутым пользователям. Погнали. Суть этого Способа заключается в том, что мы будем отключать встроенный в Windows защитник Windows. Отключать мы его будем потому, что, во-первых, он практически бесполезен во многих случаях. Конечно же, если вы скачиваете с интернета всякие нелицензионные пиратские приложения, то он вас однажды может и спасти. Но если вы качаете все приложения из Steam или уже все, скачали и вам не нужно ничего там скачивать еще. В общем, если вы в целом умеете скачивать нормальные приложения без вирусов, то он вам нафиг не нужен. Но при этом этот встроенный защитник Windows жрет немало так ресурсов вашего Компа и может приводить в некоторых играх к багам и лагам. Как раз таки его отключение очень даже неплохо скажется на оптимизации нашей системы. Итак, первым делом, что нам нужно сделать, это либо открыть меню пуст, либо нажать сочетание клавиши Windows плюс R. И ввести сюда следующую строчку. gpedit.msc. Если что, эта команда у нас будет находиться в описании, как и все остальные. Нажимаем Enter и попадаем в редактор локальной групповой политики. Здесь нам нужно перейти в конфигурацию компьютера, административные шаблоны, Компоненты Windows и здесь найти антивирусная программа Microsoft Defender Здесь мы находим следующий файл Выключить антивирусную программу Microsoft Defender Нажимаем по ней два раза левой кнопки мыши У нас открывается вот такое окно И мы включаем включено То есть мы включаем выключение антивирусной программы Windows Defender Нажимаем применить и нажимаем ОК Далее мы открываем файлик, который находится выше первого И здесь уже выбираем отключено То есть отключаем разрешение запуска службы защиты Тредоносных программ с обычным приоритетом Нажимаем применить, нажимаем ок еще раз. В первом файлике мы включаем Во втором отключаем. Далее мы идем в самый последний Файлик. Разрешить постоянную работу Службы защиты от вредоносных программ И здесь опять же выбираем отключить Нажимаем применить, нажимаем ок После чего мы заходим в папочку защита в режиме Виртуального времени и здесь находим Выключить защиту в реальном времени Мы включаем выключение Защиты в реальном времени, то есть ставим Галочку на включено. Далее мы видим файлик Проверять все загруженные файлы и вложения И нажимаем отключено. Нажимаем применить нажимаем ОК после того как мы поменяли здесь все параметры открываем меню поиска и пишем здесь собственно параметры в этих параметрах мы идем в обновление и безопасность и идем в безопасность windows здесь мы открываем службу безопасности windows и слева выбираем защита от вирусов и угроз здесь мы идем в управление настройками и убираем все галочки которые здесь есть Далее листаем еще чуть-чуть ниже и видим здесь уведомления. И отключаем все уведомления, которые нам не нужны. Лично мне не нужны абсолютно все уведомления, я их отключаю. После чего, если мы еще раз нажмем «Открыть службу безопасности Windows», то увидим, что здесь нет никаких галочек и восклицательных знаков. Это означает, что мы ее полностью отключили. Если вдруг у вас что-то не получилось, или если у вас стоит 10 обычная, то есть домашняя винда, тогда напишите обязательно об этом в комментариях. И если я увижу, что у многих людей есть с этим проблемы, если что, это мне сообщение, тогда я запишу отдельный, подробный и максимально понятный гайд. Как отключить этот защитник Windows на абсолютно всех устройствах, я имею в виду на всех Windows, на всех версиях Винды. вот так вот правильно. Вот такие вот способы на сегодня у нас получились, обязательно не забывайте участвовать в моем розыгрыше на юз по ссылочке в описании, обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи!